Всем привет, зрители Сената, короче, просто всем привет, ставьте лайки, пока элли лайк играет один Да, всем привет Ну Точнее, игре Он умрет скоро Да, у меня рабы все города и все, ГГ. Рабы Да, которых я не пробощал постали против меня Ну ты прям решил, как эти бруты. Мы... А, а, Риму мы дадим то, что нужно. Там землю, рабов, рабы. Я ну, короче, боты тут С там уже ГГ сейчас будет. Надеюсь, если там нет войск в лесу. <с -темжега> ну, рабы, кстати, по-моему, будут сейчас потихонечку умирать. Типа они потом еще раз Будоргис будут грабить, пытаться. Но они уже, скорее всего, скопытятся. Потому что их там совсем ну... будет мало. Я пока что чинить, чинить ничего не буду. Ну да, смысла вообще нет никакого. Ну да, нет, нет смысла чинить. Пока что пусть они дохнут, пока будут с ними расправляться. Жители имеешь, да? Не жители, в смысле а рабы. Там, по-моему, весь город напал на свой же город, потому что так много этих рабов. Просто понятно, откуда столько людей взялось. Да, похоже на то. Так, у меня я могу построить кузницу, кузницу бронзы, хм. Стена копии и воины волки какие-то у меня появятся Волки-петухи Да войны. Именно так Войны-петухи Или волки-петухи, ну, не помню уже это было Ну у меня бабки есть, в принципе Так, я думал собрать вторую армию против рабов А, ты уже двигаешься, а ты решил это воспроизвести и видос там, по-моему, есть такой. Все нормально, бабки есть. Как-то так, там, фразу кит. Интересно. Ну, если ты мне поможешь со с равами сделаться, individual <hiss> <individuals. pus dictate inspirations> будет не мог проще. У тебя просто в армии стоит, я смотрю. Тихологер которые. Ей, хуево, она. Побитые все. Я могу типа пешочку, там тихо. Ну, потихонечку, двигайся, да. Я тоже сейчас буду забирать армию, потому вот, что у меня... У меня я никого здесь нанимать не могу, типа, поэтому там армия будет такая, какая она сейчас есть. Она дошла, она хоть ну, так я сейчас буду набирать? Набирать буду сейчас э -э, армию новую. Так, у меня риск, раз риск очень большой. Восстание. Блин, а кто вот это мне гадит тут? верность не помогает. Значит, вот эта партия папириев она постоянно мне гадится. Что-то с ней сделать. Заколебал. Это партия сраная. Ретрируется авторитет на 2 больше, чем у цели. Так, дожди-ка. Я так понимаю, авторитет можно подгадить, если я захочу, да? Взять, унизить его. Разнести слухи. Не, по-моему, если я... Тут, короче, я понял бессмысленно делать э, всякую гадость им, потому что я гадость им делаю, а они сразу начинают э, мне говорить, что я мудил, и больше гражданская война, вероятность возрастает. Э, замкнутый круг получается, тупо надо ничего не делать и ждать. Надеюсь. Ожидание провалено. Не согретает. Ну ладно. Захватываем Эстов. Эстов захватываем. Ладно, сейчас на армию. Так обычный жим. Поработить, конечно же. Кого там порабощаешь? А ты убил эстов? А, ну конечно же, я не могу атаковать город, потому что у меня не хотелось долбаного шага. Ну, ну, ладно, ладно все равно как-то все равно. Серьезно? Да. А смотри вот. Хитрость плюс 4, как полковое, с дальностью на карте компании плюс 24%. Вот это нам прокачать. Так, тут... Товарищи, давайте мне. Ну, ладно, в принципе, все равно... Если все равно ГГ... 5 ходов осталось. 5 ходов. М -м так, ладно, давайте армию собирать новую в Опфурде. Мечники с круглыми мечтами. Вот у них атака 48. Неплохие. Они могут сразиться даже с вами... Нет, с принципами вряд ли. А вот с э, триариями вполне. Сравниться могут. Давшие клятву крови. У них, блин, будет боевой дух получше будет. Ну ладно. На мука я... Не ка найму какого тут? баллист попробовать деманские. Но у них, кстати, а, у них содержание Я всего лишь 119 пагет. У тех же мечников 97. Не, как бы можно попробовать баллист? Чисто по приколу. Да, можно их протестить, пожалуй. Два отряда взять. Так, а ты через сколько ходов будешь в Будоргисе? А? Через сколько ходов ты будешь в Будоргисе? Через три Через три? А, ну пока да. что нанимаю в своем городе армию Да я думаю смысла особо нет мне идти, они уже особо ничего не сделают, эти рабы Но У них все есть серебряные вычки у всех Ну я в том смысле, что они все равно не, не будут захватывать ничего, пытаться Так, ну ладно. Усланет тут мне не будет, слава тебе, господи. <свят> <свят> <свят> ну, вроде как все, ну, дипомати, типа, что у нас. Афин, давайте другого договора, но, конечно, конечно же, не согласятся. А даже не буду пытаться. <свят> За <Разрешу я> ход. Ну, вроде как все налаживается. Так, Кардиен, предугадай на падение. Ага, хуй знает, не находится. Да уж. Давайте тысяча монет мне. отрекли тряпли ваше предложение. Ну ладно. Пожалуйста за это. Да. Право прохода Кимбер требует. Хм. Нет. Отличная новость. Не хочу право прохода тебе давать. Кто тут такой вообще? Не, так. да, тоже идите все за дверь, пожалуйста. Отошел. Закройте это От за собой. Эм. А, no. вы напали на моле Гио. С серебряными лычками. Не, ну я, конечно, мог бы биту сыграть, но типа, я не очень хочу это делать. А, не могут пройти через. через... Твою территорию и мою. <сORTS> <сORTS> да и нахер, им пускай идут они. Плавать пускай учится. Ну и все. Че, не понравилось диском? С SD-диском. Так, на меня напали опять. На будоргис, как я понимаю. Да опять рапли. Их меньше уже стало. Твои, наверное, вообще никого не убили, да? Ну, как бы все равно. Ну ладно. И опять разграбят его, там уже нечего грабить, потому что... Ну, они получше будут твоё, долби. Так, <толбиться> умер, умер наш, наконец-то, старичок. Наконец-то, Все Спустя... <толбит> Спустя 70 лет, там сколько ему было? Триумф, Оу. триумф Рима опять, давай заколебали, хватит. Триумф делать, у нас умер вообще-то два, два тракции, Он же. Вон уже анарты подспели к монстри но они не успеют захватить его раньше. А Уэстер там сидел... 15 отрядов сидел, 14. Где-то. Они на поскоренной машине летят к Аскалкалису. Ну, пусть летят, как бы. Моя цель — захватить монстри Гиллзу. А здесь я, наверное, смогу успеть в город в Аскалкалис засесть. Я полагаю. Да, минус. Еще один народ. Здесь у меня полностью гарнизол установлен. Отлично. Смогу от них зачатиться. 4, 6, 10, 13. 14 отрядов у меня тут. А, нет. Это в Упфурде. Так. Тут у меня 5 отрядов. Скоро у нас там империя будет. Еще у меня 5... империи еще далеко. 5 городов осталось. Примерно. Да и переплечь далеко, однако. Так, мы прокачали свою броню. Так, и надо все-таки, кстати. Ну-ка, сколько дает эта штука? Броня. Плюс 2 прирост. Ну, мы через варварское строение, кстати, можем качать свои войска. Классно, я его могу только снести так радиус обзора броня всех отрядов общественный порядок не давай-ка наверное атака в ближнем бою с греками да нет с варварами конечно же так так так так ну, мы захватили новую провинцию что теперь делать давайте на быстром марше уходим ну no, и цены что-то непонятное делают. Сидят, сидят в своих, своих городах. Даже Но... не завоевать ничего. Да и норм, мч. Сейчас, сейчас Британию завоюют полностью. Будут там сидеть. Чем что делать? Да. Так, ну чё, мы пошли на нерве в атаку. А да, смотрю, там твои лоды отдыкачнута. Неплохо так. Ты призываешь? Блин, их отребаты советники слышишь? Да, давай, принимай войну. Просто отребаты у меня ж не рядом со мной. Да там войска побиты. А нет, а там анарты. Анарты, Отребаты рядом со мной, но тут, там у них вообще армия вся убитая. Не, мне, мне просто показалось, что там анарты. Они похожи просто по названию. Ну ладно. Так, минус Свеби. Ой, Свеби. Okay. Нерви Минус <laughs> Так, все, нерви уничтожены ну, Нормально, две фракции за один ход <laughs> Фигачка, У тебя там золотые вычки уже? Yeah. А, нет, это не золотые вычки, это что это такое? Это броня у них А, броня повышается, точно Кстати, по поводу брони я забыл совсем об этом, у тебя там тоже из то доспехи второго уровня. Ну, это дело Присыпал. в том, что я захватил город сейчас, где есть э, это, селение кузнецов. И типа, вот я только из-за этого могу сейчас улучшение делать. Там отребаты, я смотрю, бегают вообще фиг знали, типа, где по моим территориям. просто. Надо их проучить. Полиция, где моя? Давайте-ка, милиция. Идите их убивать <coughs> ну We должен захватить без потери, по идее Наверное Ну хотя там гарнизон есть какой-никакой но что Нижняя Германия Белгика Кельтская Галия Блин тут целая куча провинций я сейчас буду захватывать одновременно надо войска все подвести. Срочно. Там. Ой, блин, риск какой высокий восстание. Блин, а, денег-то нету. А, надо отменить постройку каких-то зданий, наверное. Так. Что, наверное, меня... Я, наверное, сейчас пойду в свою армию, которую набираю новую, там, где болист. Наверное, пойду в Аскаукарис, потому что там это бегут к нему. Я не могу их, ну, их убить сначала, а потом город То что анарту впервые меня успеет захватить город. Мне это невыгодно будет. Поэтому, наверное, на вторую армию пойду в Аскаукалис. Скорее всего. Ты сможешь разбить этих коробов Да я не знаю. А, ну вообще они скоро сами умрут, по идее. Кузница так, давайте с чем лучше. Это денег маловато. Да. Стратег. Так, нам надо теперь разбить от ребатов, потому что они согласятся на мир мне как-то неохо... не очень и хочется воевать, да Ну, типа готовы, но смысла нет даже Так, из подумать ну, лучше, наверное, добить их до конца, а потом Просто немножко затормозиться, а то у меня тут армия все Побитые И фиг знает, где находится еще Так, новое ну, здание, просьба Союздика. Поменяюсь, НАТО набег на торговый пути противника, серьезно ослабит наших врагов и принесет всем нам немалую пользу. Строить на, на лето поселение торговый пути, принадлежащий э, следующий пальцы фракции 3 баты. Да, их уже нет, по сути, у них территорий. Фракция уничтожена на нерви. Месяки с круглыми мечтами, да, это на нем. Скордиски тоже уничтожены. Ну, я уже их убил. Так, ладно, захватываем Эстов. Наверное. Да. Отлично. А второй счет штурма. Режим атаки. жительная победа. Отлично. А, у тебя если вообще-то в Да, но, ну, вот, как я тебе говорил, я, наверное, этой армии тоже воскалкались по Чу, Все успею. А, нет, не успею. Поэтому буду... Блин, два хода будут идти. Черто вест. Ну, пойду да, на, ускоренный марш. Mm. М -м, вот, блин, не знаю. Не знаю даже. Но у меня гарнизон там 5 стрядов всего лишь. Тут только с наемников взять. <coughs> нанять еще одну армии и наемника взять. Уничтожить их. Сразу даже Не знаю даже, как поступить <свист> Не, ну, в принципе, я могу нанести еще одного генерала И наемника взять и уничтожить их Сразу А ты как считаешь? Да я не знаю А, ну я в любом случае... А, ну хотя в городе буду сидеть в Доход без, без денег будет Ладно, это лучше, чем потеряться с я думаю. Поэтому найму... А, с Найму кандидата какого-то. Да, бабы, ну ладно. Дети Дубов, ну окей. Так, наемники. Какие-то наемники есть. Ну ладно, не. Пофиг, останусь без денег на ход. Но защищусь от этих эстов. Так. Блин, ну, в игре такой ненатуральный снег, я тут сейчас заметил. Ну, может быть. Это херня летающая. Безумные налетчики эстов. А, ну, я не знаю, на самом деле, а, ну, нужно было сразу на них нападать. Не начну я атаку. Ну, ладно. Буду их атаковать. В городе сеть пока что. Ну, и в городе в Держать да. ход. Вход. Так, и у нас сейчас будет восстание, да? Гражданская война. О, нет! О, нет! Только нет! You're Боже right. мой! Ресты объявили войну мне! Оу, щит! Такой территории уже нету. Да. Какой ужас я... О, oh, нифига, они напали. Серьезно? Мне напали от ребаты? Ну, ребяк. Ребяк. Ребята. Этого зря. Я, конечно, сокровюсь, потому что может вылететь случайно. Вылазка. А зачем вылазку сделать, если они сами нападают? на Я что, дурак, что ли? Весь побитый. Да. У него меньше людей даже, чем у меня, блин. Кстати, да. Жесть. Ну, тут просто... Да. Тут просто нечем ему воевать, я не понимаю, что он тут собирается сейчас делать. Тебя просто одни принципы, наверное, вынести по армии. Да, я на это и рассчитываю. Тем более город этому, как сказать, склоняет, чтобы просто их вынести с помощью принципов. Способствует. Способствует. Способствует. Так, ну что там, где загрузка? Полминуты уже прошло. Ну, тут, кстати, лагерь, mm -hmm. оказывается, есть римский. Я только сейчас увидел. Прям какой-то полевой лагерь римских солдат. И там броня лежит с щитами. Какого хрена, ребята, забирайте там. Вот броня с щитами лежит. А где лежит? Ну, вот. Нарисовал. А, там? Там и броня, и щиты лежат. Оставили там. Оставили, да типа похер, что мы там. Побегаем с ножами, с какими-то бомжи у меня бегают с ножами. Рорарии полуголые будут... бегают Потом будут э -э бежать войска от ребатов и будут ломать этот лагерь. И там прикол еще будет броня и щиты ломаться На части разваливаться На самом деле это подстава, не настоящие щиты мужики, нормально Да, опять там парнушка Немецкая Какие-то хей? Okay. Пяти раз <смех> С голыми жопами бегут с мечами Ну, no. причем они лучше дерутся, чем там другие чуваки Есть 4, нормально все Одна no. баллиста бы их там, не знаю, сожгла до датуа просто <смех> У них зато есть шлемы <смех> Голова-то защищена Как okay, конечно же он конец отправляет в бой да, опять бежит куда-то, не знаю куда вообще. Разведчики. Так, э, где у меня Рорари? А, или он черт решил обойти меня? Ого. Вот это да. Вот это... Маневр. Ну, и, и развивается. Да. Ботинок уже не ботинок. Он как-то непонятно обходит себя. Да, обошел в итоге на А Ау! Он, типа он, он решил. бав кинул на этих ребят. И они тут же умерли. Да, теперь командующий должен еще самоубиться в принципе. Давай. Даже не добежал, по-моему. А, не добежал три человека. <смех> Но, а нет, на нашего военачальника напали. Какой ужас! Спасаем его! <смех> <смех> Хоть один принцип умрет. <смех> Непростых зажали. <смех> Непростых зажали. <смех> да. Ни один даже не умер. <смех> <смех> Ой, он, кстати, обошел меня с тыла кавалерия, и я этого не заметил. Давайте, бомжи с ножами, убейте их всех. Там чувака просто раскидали <laughs> одного. Ну да. <laughs> как бы двадцать препсов умерло. 20. 20 препсов просто. А он делает? Куда он побежал? <laughs> э, ребята, я думал, вы пойдете как обычно в лоб. Да, отлично. Чем он делает? <laughs> так, ну ладно. Где, значит, я толпой своей побегу в атаку Давайте плепс зарежьте их. Да. они такие о нет это же плепс Давайте вперед в многих войнах раскидывайте Блин, я по своим жестко попал. Да, по генералу, конечно, стреляет нормально. Наши ряды дрогнули. Какой ужас! Принципов убивают ой, принципов по лепсу, эти футы принципов тоже в принципе, но ну, типа они важнее будут держится еще, да голых мужиков рубают там да. Нам слингерс тоже попадают по этим по голым мужикам как пофигу, Блин, я боюсь, мы проиграем эту битву. Кто принципов вообще выносит как-то? Да потому что Романс по ним стреляют и им больно, естественно. Так. Как гоу мужики выигрывают принципов? Ну, они не выигрывают, ладно уж. Он подвозит, <laughs> <5 человек>. no. <laughs> так изеру подвозит по пять человек. Ну. Так. Ну, давай, давай, давай, давай. Наши ряды дрогнули. Там твоих принципов сейчас. Я в курсе, я не знаю, что делать, им отступать им больно будет, но вступать тоже нехорошо. Потихоньку, вступать со стеначков. Наши остались без снаряжения. Они сзади не защищать не будут. Мадам с двух сторон. Левис тоже в бой пошли. Так, ладно, убегайте, короче. Жалко, принципов, конечно. С задние стрелы. Камни. Камни. Да. Спрячься за здание, не знаю там. Я... Знаю. Наши остались без снаряжения. Все, лево, светит. Берите себе. Так, отлично. Так, но ну я понимаю, это вся его пехота осталась. Так что сейчас мы разносим их, может, даже выиграем. Да? Так, так, так. В типа, убили 75 человек, да. Как-то маловато. А он хотя бы стал в армии сочетать. Ну, такая их там расстреливали, и мы Был бы человек 100, скорее всего, сейчас. не стреляли бы по ним. Давайте, давайте, давайте, поиследуйте этих стремков долбаных. Свист сразу убегает. Угу. засали. Там по-любому эти прачники убили больше всех, уверен. Да. Ну что вы убегаете-то? стойте. Вы никого <laughs> не осталось на карте. Стопы. Догнали все-таки. А, там только одних. Да, по вот вторых надо догонять. А, вторые сами подходят нормально. Нет, спаривают. Интересно, а сломали этот полигон? Нет, не сломали, кстати. Но они там не ходили, по-моему. Они вон только сломали эти заборы. <с likewise> так сказать, по краюшку. Attack! <с> Attack! <well> Мы ребят, вон они ломают Эй, не надо ломать. Затриваться будем. Какая палатку взяли, щиты уронили. Открой! Суки, надеясь. Взяли, все сломали, нам Заборы, ломают. Палатки. Все складывается в нашу пользу. Да ладно. Там, ну... Забор сломали. Капец, вот уроды. Пощаду не ждите, <laughs> будете отрабатывать Капец, их сейчас до края карты придется гнать, на эти дебилы Как нормально, я помню, за Египет играл, я так загонял гонял блин, дали вы хотя бы какой-нибудь один отряд маленькой кавы в город, а то, это ж писец Каждый раз гоняться за прачников, залучниками У них такая пробежка, что что-то на них Утренняя пробежка? Да. Истощены, чуваки уже. Уверенно. Хотя казалось бы, зима, блин. Чё? Вообще, мне кажется, наоборот, они должны бегать. Не знаю, кто, блин. И зимой. Причем они, наверное, басы еще или нет? А, нет. Они в сандалях ходят какие-то. Зимой. Нормально. В куски мышки играем. А те чуваки вообще голые. Нормально. А, заколебали бегать. <с Bird> Стойте уже. Остановились. Все, типа, приняли свою судьбу. Сейчас прикручу. Победят еще этих чуваков сейчас, наверное. Да? Да. Сука, это пищец. Наши бегут с <at the top> вы что, Да вы что угораете все войсках тут бежать? Наши бегут с Какой Это что за прикол? Теперь мы побегаем от вас, окей? Часто догонят догонит на тебя Нет, не надо, не бейте, пожалуйста Мне ну, стукай, но ну, не надо Два убили Они бегают лучше, интересно, в разомгнутом строе Или без разницы Попробуй, прицепим их рубать Да как я тебя их догоню, то принципами они вообще тяжелые. Да конечно возле края карты стоят. Ты что, они их начнут расстреливать, принципы умрут половина. должна зарубать? Ну Правильно. да, ты думаешь, она типа. Все это, это тактика бота, просто уходишь в край карты, да. начинаешь резать. Видимо была такая тактика изначально на сражении. Ну куда вот бегут Рурари, е мы, че они как-то блоком побежали? Камни в задницу. Ой, блин, ну, типилый квинч, не? Ещ ⁇ наверное, отступит сейчас, да? Ну-ка, они отвлеклись на что-то давайте. Принципы, в тихую сейчас. Стелс. С принципы побегу спустя этих. No. Принципы так ходят, вообще как, как будто не знаю, у них там скаливоз какой-то. Но так наверное есть. Они испугались принципов, Они говорят: Э, мы хотим подраться, принципов. Наши остались без принципа. <смех> что это было сейчас, -мо? Ну <смех> на полсерии битвы играли. Да, 18 минут. <смех> ну. Но... Это можно, я думаю, уже стоит завершать на этом серию. Да. Сейчас закончу. Сколько у вас человек праздники убили, интересно. 96. Ну, много. И 79. 74 убили, эти метатели копии. Так что да. Они больше всех убили. <смех> ну, уже. Отступать давайте, в рабов превратить, ну ладно, не надо, отступайте, отстраивайся мой полигон, это за Сомали. Че Да, договор на нападение как Политическое событие гражданского. Ладно шучу, нет, пока нет. Земли открытые врагу, влияние на сенаторов, что блин. Поэтому районе спокойно распакуливают враги. Какие враги, вы что, смеетесь? В Цезальпейской Галлии никого нет, вы что, несете? Чушь какую-то. Так, трубов да. без через ход, да? Так, ну ладно. Давай на этом закончим серию. Да, уже пора заканчивается, то уже наверное, минут сорок, наверное, идет, как всегда, в принципе. Так что ставьте лайкос, подписывайтесь на канал Гриффинсона. Ну а с вами был Веном и... Гриффинсон. И, и кто еще? И Себа, и Рима. Да-да. Ладно. Всем удачи. Пока-пока. Всем пока.